Друзья, я приветствую всех вас на канале Coin Аз Сегодня я хочу вам показать мою новую коллекцию, которую я приобрел Монеты из этой коллекции Показать вам эти монеты В этой коллекции есть как монеты американские Как вы сейчас видите Также монеты Англии России, Мексики, Арабских Эмиратов Нидерландов, Италии, Аргентины, Германии, Турции, Ирана. Здесь я собрал большое количество монет, которые сегодня я хочу вам показать. У любого из вас могут быть такие монеты. Конечно же, многие хотят продать свои монеты. Для тех людей, кто хочет продать монеты, найдет свою монету в этой коллекции, я посоветую перейти на мой веб-сайт coinus.com ссылка есть под этим видео и начинать продавать продолжим нашу наш обзор насчет этих монет данных монет как видите это Рузвельт 77 -го года я буду показывать друзья и рассказывать об этих монетах приблизительную цену этих монет чтобы вы знали данная монета 77 -го года Рузвельта можно в данный момент продать где-то за 20 долларов я буду говорить приблизительную цену, друзья, а вам уже дальше решать, продавать вам или нет. 1972 -го года Рузвельт, тоже хорошая монета. Эта монета приблизительно уже стоит 30-35 долларов. Опять же, опять же, цена монеты зависит от состояния монет. Насколько лучше у вас состояние монеты, настолько ваша монета дороже джефферси никель 73 года это тоже интересная монета дальше у нас джефферси никель 54 года друзья вот эта монета 54 года если она была бы в отличном состоянии то эта монета стоила бы минимум 1500 2000 долларов но как видите у меня эта монета не, не в очень-то хорошем состоянии поэтому цена ее не очень то дорогая как видите вот я показываю вам сблизи монета поношенная очень старинная дальше у нас джеферсон ники 79 -го года эта монета тоже стоит от 15 до 20 долларов повторяю я сейчас буду показывать вам по одному монеты из моей наукки из моего нового приобретения я и приобрел их вчера и дальше уже вы тоже смотрите если у вас тоже есть такие монеты хотя бы будете знать приблизительную цену ваших монет дальше у нас монета джефферсон никель 61 года эта монета стоит уже намного дороже но из-за того что данная монета вот сейчас я покажу вам сблизи чтобы вам было видно Видите, она не в хорошем состоянии. Эта монета не стоит уж так дорого. Эту монету можно продать за 30-40 долларов. Дальше у нас монета 63 -го года, Джефферсон Никель. Тоже редкая монета. Сейчас посмотрим, в каком она состоянии. Джефферсон Никель оценивается, от, зависит от состояния монеты. Видите, вот над монте Чело есть, обратите внимание, монте Чело есть нижняя часть здания, под этой нижней частью здания есть лестницы, если эти лестницы хорошо видны, то ваша монета дорогая, это означает, что монета в хорошем состоянии. Дальше у нас монета Вашингтон Квотер 1987 года, как видите, монета в хорошем состоянии, я не скажу, что эти монеты дорогие очень, но от 10 до 15 долларов эта монета стоит, так что опять же повторяю, я показываю монеты и называю приблизительные цены, если у вас тоже есть такие же монеты, вы можете их продавать на моем веб-сайте, также на нашем веб-сайте Coin.us вы можете приобретать монеты через нашего партнера Amazon, очень безопасная покупка, быстрая регистрация у нас, очень легкая регистрация. И последние американские монеты, которые я сейчас хочу вам показать, это 1985 года. Вашингтон Квотер, как видите. Тоже не редкая, но и не дешевая монета. Восемьдесят пятый год. Вашингтон Квотер Дэмвес стоит от 20 до 25 пяти долларов. 1991 год, это не редкая монета, это очень дешевая монета. Стоимость ее составляет от 5 до 10 долларов. Либерти, 1979 года, друзья. Эта монета у меня есть такая же монета, у меня бракованная монета в моей коллекции. Она стоит очень дорого. А эта монета стоит от 20 до 25 долларов. Дальше у нас Вашингтон Квотер 2001 года. Эти монеты я должен разобрать, у меня здесь новая коллекция, две такие монеты. Вот вторая монета Вашингтон Квотер. Мне нужно будет их рассмотреть сблизи на наличие брака, есть ли у них ошибка при чекании или нет. Но по цвету вы тоже можете определить, что может быть в этой монете сплав железа не такой, как у других. Дальше у нас последняя американская монета, это Либерти 1922 года. Эта монета стоит от 50, от 50 до 100 долларов, в зависимости от состояния монеты. Так, перейдем дальше, друзья, на монеты Великобритании. Первая монета, которую я вам хочу показать, это Георг VI, как вы видите, 1948 года, Sixpence. 6 пенсов, 6 пенсов. Эта монета, друзья, в данный момент стоит от 100 до 120 долларов. Если у вас тоже есть такая монета, то знайте, что ваша монета стоит денег. Георг 6, у нас следующая монета. Австралия, Пенни, 1941 год. Эта монета тоже стоит от 30 до 40 долларов. То есть реальная цена этих монет. Я называю, друзья, приблизительную реальную цену. Не ту, за которую продают на eBay или Amazon. Потому что на eBay и Amazon такие монеты могут выставляться и за 500 долларов. Но я не думаю, что кто-то их будет покупать. Поэтому я называю не ту цену, которая на Amazon выставляется, а ту цену, за которую можно реально продавать. Эта монета Елизаветы Второй одна из первых монет Елизаветы Второй Австралии, тоже стоит от 70 до 100 долларов. Дальше у нас Георг Пятый, Ван Пенни, эта монета уже в Великобритании 1918 года, как вы видите. Цена данной монеты от 70 до 100 долларов. И последняя монета Великобритании, которую я хочу вам показать, это Георг VI, 1952 года. Австралия, Пенни, тоже редкая монета. Цена такой монеты от 40 до 50 долларов. Друзья, дальше у нас несколько монет Грузии хочу показать и эти монеты среди этих монет есть грузинских монет есть очень редкие монеты как вы знаете грузинские монеты начали чеканиться с 1993 года и одна из первых монет является вот эти монеты 1993 года среди этих монет тоже есть редкая дорогая монета у меня в коллекции она существует тоже 1993 года но цвет монеты и сама монета отличаются от тех, которые я сейчас вам показываю. Еще раз говорю для тех, кто только что присоединился к нашему видео, это мое новое приобретение, я приобрел эту коллекцию недавно и показываю вам сейчас по одной и выделяю из этих монет самые дорогие, которые стоят денег, чтобы если у вас тоже есть такие монеты, вы знали о цене ваших монет. И последняя грузинская монета, это 1 лари, 1993, нет, нет, нет, извините, 2006 год, друзья, это монета. Как видите, 2006 год, 1 лари. Перейдем к английским монетам. Итак, первая монета, это монета королевы Елизаветы II, 1980 год. Нью Пенс, эта монета на eBay сейчас выставлена за 300 долларов, я просматриваю историю продажи этих монет и люди покупают эти монеты, в данный момент New Пенс 80 -го года стоит 300 долларов, друзья, дальше у нас монета Австралии 1996 года, Елизавета II, тоже редкая монета, эта монета стоит от 70 до 80 долларов можно реально за эту цену продать эту монету дальше у нас монета елизавета второй паунд 2003 год как видите эта монета стоит не так уж дорого приблизительно ее можно продать за 15 20 долларов не больше дальше у нас медная монета Елизавета II 1994 год тоже New Pence. Эту монету, друзья, Two Pence. Эту монету, друзья, можно продать вот в этом состоянии, в таком состоянии за 30-35 долларов. Не не больше одним словом. Потом у нас 10 пенсов Елизавета II. Немножко, друзья, может быть, я подустал, мой голос как-то изменился, но Сами понимаете, это очень большое видео. Я стараюсь для вас, чтобы новые подписчики, которые только что подписались, не знают цену своих монет или хотят узнать цену своих монет, посмотрели это видео. Если вы найдете свою, свою монету в этом видео, вы будете знать хотя бы приблизительную цену вашей монеты. Дальше у нас монета 71 -го года New Pants. Друзья, данная монета сейчас идут очень большие споры. На Амазоне, в eBay эти монеты сейчас продаются, кто выставил и за 10 тысяч долларов. Есть люди, которые выставили и за 15 тысяч долларов. Но реально цена этой монеты стоит, в данный момент, это 700-800 долларов, друзья. То есть, если вы выставите на eBay или Amazon или на моем сайте эту монету за 700-800 долларов, то вы реально можете найти покупателя для этой монеты. Дальше у нас 50 пенсов, Елизавета II, 1997 год. И еще одна монета 80 -го года, Елизавета II, New Pence. У меня, значит, две монеты 80 -го года. Опять же, я повторяю, в данном видео я предоставляю вам цены, реальные цены, а не те цены, которые выставлены на сайтах, то есть на Абазоне, на eBay, Эти монеты могут стоить, и выставлены и за 700 долларов, и за 800 долларов, но реально эти монеты за эту цену никто не покупает. Поэтому, если вы хотите взять ориентировочно монеты на eBay или на Амазоне цены, то вы не сможете их продать. А те цены, которые я сейчас говорю, это реальные цены, за которые возможно продавать эти монеты. Вот эта монета 1971 года. Сейчас я приближу, чтобы вам было лучше видно. Это тоже очень Нью Пенни. Дорогая монета Великобритании. королевы Елизавета Второй. На eBay тоже эти монеты сейчас стоят 700 долларов, 1000 долларов, кто как выставляет, но пока что я не видел, что кто-то покупал за эти цены. Друзья, дальше у нас 10 пенсов, Елизавета II также, 1997 год. Эта монета очень распространена, у многих есть такие монеты. В данный момент эта монета стоит от 10 до 15 долларов. Дальше у нас монета 1993 года, Елизавета II в Ампене. Эта монета уже стоит от 70 до 80 долларов. Еще одна монета у нас Елизавета II, это монета Канады. Как видите, у меня здесь эта монета ошибка при чекании. Бракованная монета, вот видите полоски, которые проходят по всему изображению Елизаветы. Это бракованная монета, стоящая больших денег такую монету можно продать и за 300 и за 400 долларов из-за того что она бракованная еще одна монета елизавета второй это вам pound. как вы видели 1983 год эта монета тоже распространена у многих есть такие монеты <coughs> простите Данная монета стоит от 5 до 10 долларов, не больше. Мне пишут многие насчет этих монет, но я не видел, чтобы на eBay или Amazon Амазоне эти монеты продавались за 100-200 долларов. Самый большой, которые можно продать эту монету, это потолок 15 долларов. И если вы хотите, то сами тоже можете просмотреть на eBay, на Amazon. Дальше у нас, друзья, монеты российские это старинная монета 1911 года 5 копеек Санкт-Петербург чеканка дом Чиканки как видите монета не в плохом состоянии данную монету можно продать за 20-25 долларов еще одна монета 3 копейки 1903 года но эта монета уже как вы видите Состояние этой монеты нежелательное. И эту монету больше цена, самая большая цена для такой монеты это 7-8 долларов. Еще одна монета 61 -го года, 20 копеек. Эти монеты тоже не редкие Стоимость таких монет не превышает 3-5 долларов. Но последнюю монету, которую сейчас я вам покажу, это монета 20 копеек 1931 года. Вот эта монета, друзья, является очень редкой, очень дорогой монетой. Каждый нумизмат, который собирает российские деньги, российские монеты, ищет такую монету. Эта монета была выпущена в ограниченном количестве. И в данный момент она стоит, на... то есть не продают ее, нету такой монеты. Но в 2014 году такая монета была продана за приблизительно 1500 долларов. Так что, если у вас тоже есть монета 1931 года, знайте об этом. Дальше у нас монеты Эмиратов, Объединенных Арабских Эмиратов. Друзья, я не увлекаюсь этими монетами Арабских Эмиратов, поэтому не знаю цену. И попрошу моих гостей или подписчиков, кто знает информацию об этих монетах, написать мне. Также, друзья, я надеюсь, я перевожу субтитры на все языки мира, и надеюсь, вы понимаете то, что я говорю, то есть видите, читаете по субтитрам. Опять же, друзья, я прошу, пока у нас есть время, показываю я вам арабские монеты, прошу гостей нашего канала оценить мое видео, подписаться на канал, поставить лайк, если у вас есть друзья, которые не знают цену монет, вы можете отправить это видео им, пусть просматривают. Я собрал в этом видео очень много монет мира. Сейчас мы дальше будем просматривать. Итак, друзья, перейдем к монетам Европы. Первая монета Европы, которую я вам хочу показать, это монета Нидерландов. Джулиана Конингер. Монета 1973 года, как вы видите. Данную монету можно купить за 15-20 долларов, не больше. Дальше у нас монета Кипра, 1983 год. Друзья, еще одно я хочу вам сказать, чтобы знали. Цена монеты зависит от того, в какой части мира вы ее продаете. То есть, цена одной и той же монеты в Америке может быть одна, в Европе совсем другая, в Индии совсем другая, и самая дорогая, самая большая цена монеты сейчас в Америке. То есть, вот эта монета, например, Например, ту монету, сейчас я вам которую показываю, польская. Эта монета может в Америке стоить 10 долларов, в Европе 5 долларов, а в Индии 2 доллара. В России вообще 1 доллар. Понимаете, цена монеты зависит от того, где вы ее продаете. И самая большая цена в Америке. Так что, если у вас есть интересные редкие монеты и хотите продать, то постарайтесь их выставлять на американских сайтах таких как мой сайт, CoinAs, таких как Amazon, eBay. На этих сайтах самые высокие цены. Это для продавцов. А для, а для покупателей я посоветую, опять же, мой сайт. Я выбираю с Amazon самые редкие монеты за хорошую цену и выставляю на своем сайте. Вы можете просматривать на моем сайте CoinAs ссылка на мой сайт есть под этим видео, также под этим видео есть ссылки на мои социальные сети, я отвечаю всем. Друзья, дальше у нас монета Италии, как видите, итальянская монета 1979 года, 200 лир. Эта монета в данный момент не скажу, что очень дорогая, но цена ее где-то от 30 до 40 долларов, так что если у вас есть такая монета, Знайте цену своей монеты. Дальше у нас итальянская монета. Тоже, простите, 1963 года. Монета в отличном состоянии. Эта монета стоит уже от 20 до 25 долларов, друзья. Так что знаете. Дальше у нас монета испанская. Хуан Карлос, 1998 год. 150 как видите монеты в отличном состоянии я сам те монеты которые я собираю я собираю только в отличном состоянии еще одна монета евро испании 2002 года эта монета стоит от 8 до 10 долларов друзья от 8 до 10 долларов цена этой монеты не больше так Дальше у нас монета Германии, как видите, 1928 года. Эта монета, если есть у вас такая же монета, то знаете, эта монета стоит от 170 долларов до 200 долларов. Это очень редкая монета, очень дорогая монета. 10 феннингов. 1990 года цена этой монеты от 5 до 10 долларов опять же я повторяю я говорю монеты цену монеты реальную цену за которую вы можете продать а не ту цену за которую вы можете выставить на моем сайте амазоне или ebay вы можете выставить за 100 долларов но никто ее не купит потому что реальная цена такой монеты которую вот сейчас я вам показываю это 10 долларов если вы выставите монету за 100 долларов то никто у вас ее не купит дальше у нас монета 20 пенингов 1969 года тоже редкая монета друзья тоже дорогая монета эта монета стоит от 70 до 80 долларов и те у кого есть такие монеты могут быстро легко их продать за такую цену за 70 80 долларов Дальше у нас монета драхма 1978 года. Эта монета стоит от 5 до 10 долларов. Еще одна монета у нас. Монета Аргентины. 10 центимус 1953 года. Уругвай. Простите, я сказал Аргентина. Монета Уругвай. 1953 года эта монета стоит от 15 до 20 долларов и последняя монета Европы которую сейчас я вам хочу показать это монета Испании 1953 года Франциско Франко Уно Как как видите эта монета уже стоит от 50 до 70 долларов еще три монеты я хочу вам показать монеты Индии тоже редкие монеты, дорогие монеты. Одна из них это монета 73 -го года, 50 пайсов. Данная монета стоит от 70 до 100 долларов в хорошем состоянии. Опять же, друзья, я показываю и называю цену монеты. Я называю цену хорошим монет, монет в хорошем состоянии. То есть, если монета потрепанная то она не будет стоить таких денег. Еще одна монета это один руби. 1996 года монеты Индии. Эта монета стоит в данный момент от 5 до 10 долларов. И последняя монета Индии это 5 пайсов 1978 года. Эта монета очень дорогая, друзья. И в данный момент эту монету можно быстро и легко продать за 200-250 долларов. Итак, друзья, перейдем к турецким монетам. В этой коллекции я собрал также монеты турции это старинные монеты турции я не знаю цену этих монет друзья так что мне еще нужно изучить эти монеты турецкие монеты но я надеюсь те кто сейчас смотрят это видео и разбираются в турецких монетах то просмотрев это видео если среди моих турецких монет есть очень дорогие Прошу мне написать в комментариях, есть ли среди этих турецких монет дорогие монеты, стоящие больших денег. Опять же, покажу по одному, чтобы вы увидели эти монеты. Но я думаю, что каждая из этих монет стоит минимум от 5 до 10 долларов, хотя среди этих монет есть такие монеты, которые я вижу в первый раз. Наверное, вы тоже из этой коллекции есть монеты, которые увидели в первый раз. Так что не забудьте поставить лайк, друзья. Я постарался снять это видео в хорошем качестве. Для моих новых подписчиков, я повторюсь, пока есть время, у нас есть веб-сайт веб CoinAs, на котором вы можете зайти, быстро зарегистрироваться и продавать свои монеты. Также вы можете и покупать монеты на нашем веб-сайте, Итак, друзья, последние монеты Турции. Опять же, я повторюсь, я не разбираюсь в турецких монетах. И поэтому, если кто-то разбирается в этих монетах, и среди этих монет вы увидели дорогую монету, прошу мне написать об этом в комментах. Какая из этих монет дорогая, какая из этих турецких, турецких монет дорогая. И последние монеты, которые я вам хочу показать, это монеты Ирана из этих монет я выделю несколько данные монеты сейчас которую я показываю это монета стоит от 5 до 10 долларов не больше дальше вот эта монета стоит приблизительно 17 20 долларов и вот эта монета уже дорогая друзья эта монета стоит от 40 до 50 долларов Итак, друзья, я благодарю всех вас за то, что вы досмотрели это видео до конца. Повторю, для тех, кто еще не знает, если вы хотите продать монеты, узнать цену вашей монеты, узнать информацию о вашей монете, вы можете зарегистрироваться на моем веб-сайте, и администраторы онлайн ответят на все ваши вопросы. Итак, друзья, я благодарю всех вас за то, что вы досмотрели это видео до конца. Всем большое спасибо за внимание. Надеюсь, это было информативно, вы узнали цены ваших монет. Спасибо за внимание. До свидания.